Всем привет, с вами я снова Дестрой, и это третья часть по игре Невозможный квест 2. И как вы всегда знаете, что тут вот этот вот текст иногда меняется. Что ж, теперь это судный день. Прикольно! Что будет дальше? Пишите в комментариях. Кстати, да, хочу сказать, что я все комментарии читаю, вот прям все. И отвечаю прям на все комментарии. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии. А если вам, в принципе, понравится, то поставьте лайк. А в конце видоса вы решите подписаться на этот канал или нет. Слушай, приятного вам просмотра. Так, я, если что, не помню, что мы там делали. Давайте пойдем в бар и принести, пожалуйста, мой любимый прозрачный коктейль. Вот это мы точно не делали. Поэтому давайте нажмем. Дальше все как в тумане, были слышны лишь фразы типа 1 и 2, «между первой и второй, между сорок пятой и сорок шестой, туман этот все сгущался и сгущался, пока полностью тебя не забрал в сторону туманию». А -х -х -х, так, <лют Les> это, по-моему, наркотики были. Ладно, давайте продолжим валяться, да, может какую-то новую концовку откроем, а нет, ты на втором уровне потерянного сознания из-за алкоголя. Я думала, это наркотики. Тут мозг работает активнее, потому в голову лезут самые важные вопросы. Кто я такой? Что есть реальность? Когда же я уже, наконец, брошу пить? É, давайте дальше вглубь. Третий уровень. Отсюда мало кто возвращался, и то не целиком. Тут на все вопросы заданы э, до этого появляются ответы, которые ты, к сожалению, не запомнишь, потому что озвучить я их не стану. Глубже. Вот и в пьяной лимбе. Небо переливается всеми девятью цветами радуги, по земле плавают краскадеры, крокод... Где-то четверг, где-то и все 250. Зачем мне холодильник, если я не курю? Пошел, на потом. Не нужно пакетов около, вдруг меня... Что, кропа, балакуни, брызму, шипр, лакс, смор... Что тут происходит? Ну, это конец, кстати, я не умер, прикиньте. А, ну теперь я умер, естественно. Действительно, конец, причем очень бесславный. Ты не погиб в эпичном бою, не пожертвовал собой ради спасения мира и даже не умер от неожиданного предательства. Ты просто запил, напился в зюзю. Короче, давайте сейчас пойдем снова в бар, потом снова коктейль, но уже очнемся сразу же. Где я, кто я? Вопросы всплыли в твоей голове, как только ты открыл глаза. Ужас подумал ты, вспомнив ответ на второй вопрос. А вот на первый ответить ты пока не способен. Давайте... «Осмотреться или ощупаться?» хм, давайте ощупаемся!» «Руки на месте, ноги тоже, голова, что за глупый вопрос, на всякий случай проверил!» Все еще на плечах, но чего-то не хватает чего-то важного, а может даже ничего то а кого-то!» «О нет, пропала твоя вторая половинка, Бобик, в смысле?» «Немедленно начать поиски, ты явно в тюремной кам...» ко... «Что?» «В тюремной камере, вокруг тебя каменные стены, а сзади маленькая окошечко, в котором видно огромный замок, ударение на первый слог!» «А, замок?» Ну ладно, еще перед тобой есть металлическая решетка, блин, это замок, а, металлическая решетка, то которая висит замок, теперь ударение замок, что, что за фигня происходит, я в замке, где замок, пробить решетку, выпрыгнуть в окно, ну если мы выпрыгнем в окно, то мы откроем новую концовку или что-то еще. Ну да, оно очень маленькое, 10 на 10 сантиметров, ты не пролезешь. Эй, ты чего делаешь? Я же сказал, не получится, Прикра, Нифига себе, медленно и болезненно, но ты пролез. К сожалению, раздави все органы, чего то вскоре скончался. Да, прикольненько. Короче, снова то же самое делаем, только уже будем как-то ломать эту штучку. Давайте, пробить решетку. Давайте. «Невероятно, но у тебя получилось!» «Да блин, у меня и так получилось Пентагон взломать!» «Вы что, сомневались во мне?» Оказавшись на свободе, ты бежал в коридор вдоль других камер, пока не наткнулся на толпу рыцарей. Рыцарь... «Что?» «Рыцарей?» «Они обнажены мечи!» «Намекаю, что тебе надо вернуться обратно!» «Мочить, крушить, убивать!» «Так...» Ты схватил мечу одного из рыцарей и начал мастерским им махать. <смех> Нормально. Игра престолов и властелин колец просто курят в сторонке в сравнении с этой битвой. Ты повалил несколько десятков, а может даже сотни правых воинов, закончив эту резню. Из камеры неподалеку ты услышал знакомый голос. Да чего так долго? Я тут уже две минуты торчу. Так, снова концовка. Бобик на свободе. Вы вышли на улицу, где вас встретил ряженый мужик с короной. Вспоминая уроки истории советских мультики, ты понял, что перед тобой король. Он предложил тебе стать его первым воином и руку принцессы предать. придачу. Ты не задумываясь, согласился. Бобик стал твоим оруженосом и бутылконосом. И жили вы долго и счастливо. Короче, нам осталось еще открыть две концовки. Прикиньте. Но, блин, где они лежат? Я вот не могу понять. Так, в бар. И давайте заказать водки. Мы, короче, водку не заказывали Тольше, э, точно. Дальше все как э, все как в тумане были. Да ну. Да ну вы серьезно? А давайте продолжим валяться. Э, дальше вглубь. Э, пора вставать. Блин. Давайте тогда осмотримся, кстати. Руки на месте, ноги то. Э, это то же самое. Лол. Э, блин. Блин. А... Как мне, короче, открыть новые концовки? Я не знаю. Давайте куда глаза глядят. Пойти дальше. Вот. Мы говорили с девочкой, она нас съела. Так. Так, забыть это все. Мы же на работу шли. Внезапно говорит тебе, Бобик, стукая по плечу. Блин, точно. В смысле, Бобик умеет разговаривать? Или это бомж, все-таки, а не собака? Возле рабочего здания вы увидели кучку ниндзя, которые мало спят возле входа. Будто они кого-то ждали и не дождались. А вдруг нас? Подумалось тебе, Бобик передает тебе ружье, которое он спер на ярмарке. Видимо, он подумал о том же самом. Ну, как знал, что пригодится. Стреляй давай. Да ну, вы серьезно, лол? Так, мне придется снова же. Тут 10 патронов. Блин, а если это все фигня? И мне просто, ну, не надо даже этого делать. Так, ну что, давайте. Осталось пять патронов? Да ну, я сейчас просто офигеваю. Если я промахнусь, то мне конец. Блин, я так боюсь. Блин, я так боюсь, серьезно сейчас. Лол. Блин, я так просто боюсь. Четыре. Три. Да ладно, я попал все-таки. Два. Так, так, так, так, так, так, давай. Два еще осталось. Один. Так, давайте. Да. Один выстрел, один мертвый ниндзя, потом еще один и еще один, пока их вовсе не осталось. Проход здания чист. Можно спокойно идти работу. <гас> да ну в смысле? Откройте все концовки для продолжения. Что? В смысле? Ну, ну так вообще нельзя. Просто нельзя, пацаны. Внезапно стало очень холодно, но недолго, всего на две миллисекунды. Холодно было и потом, но ты этого уже не чувствовал, ибо замерз на смерть. Эту концовку я открыл тогда, когда оказался на Луне и открыл дверь. Точно, а это же метафора, парень. На голове это образ обывателя, борщ, стереотипа, а парень, который все снимает э, пресса. А может, это наше неутомимое желание все постить в социальных сетях? Тогда при чем тут борщ? Минутку, что? Вот такие мысли были в твоей голове последними, после чего она взорвалась. Не пытайтесь впредь понять современное искусство. Эту концовку я получил тогда, когда подошел к чувачкам, когда, когда это. Я был в парке вместе с этим, с собачкой моей, бомжом, то есть. И, короче, мы увидели спектакль, мы туда подошли, и... и эти чувачки сказали, что это искусство, типа, то, что они на сцене выступают. Я решил это все понять, и моя голова взорвалась. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дострой. И пишите, пожалуйста, комментарии, и подпишитесь на канал. Вот вам не лень, а мне вот прям очень приятно. Вот чем у нас больше, чем мы сильнее. Все, всем пока. Подписывайтесь.